Так человеческих душ говорит, не молись, но думай, и люди начинают своим умом познавать Господа Бога, они начинают решать свои проблемы своим умом, они пытаются следовать за Богом своим умом и у них ничего не получается, потому что они попадают в тупик а почему? потому что Иисус Христос говорит молитесь и бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение Иисус Христос никогда и ничего не делал без молитвы Иисус Христос никогда не шел и ничего не делал, прежде не посоветовавшись со Своим Отцом. Иисус показал нам потрясающий пример, которому мы должны следовать. Нам нужно строить свои отношения с Иисусом Христом, как Иисус строил свои отношения со Своим Отцом. Если мы не будем строить свои отношения с Богом, если мы не будем в контакте с Ним, мы не будем знать, что нам нужно делать на этой земле и как нам это нужно делать. Мы не сможем решать своим умом какие-то свои вопросы, потому что все, что мы будем решать своим умом, это все только разрушить еще хуже те обстоятельства, в которые мы попали. Только Бог может решить все ваши вопросы. Перестаньте полагаться на разум свой, доверьтесь Господу. Он говорит, возложите все заботы на меня, и я буду о вас заботиться. Бог ждет каждого из нас на молитву. Бог ждет, когда мы будем строить свои личные отношения с Ним, чтобы мы могли, исполнив волю Божью, войти в жизнь вечную, в Царство Божье. Вот насколько важно полагаться не на разум свой, а на Господа, молиться много, бодрствовать трезвиться, не полагайтесь на разум свой, возложите свои заботы на Господа, молитесь много, тогда вы исполните волю Божью, не слушайте вы врага человеческих душ, который говорит не молитесь, думайте, думайте своей головой, это заблуждение, молитесь много,